Приветствую всех на моем канале с вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной бант из узкой ленты для зажима для волос или ободка. Кому интересно оставайтесь со мной. Для работы мне понадобились три цвета ленты шириной 2,5 см. Из этой ленты я буду делать розы ракаком. Еще мне нужны были три перышка для декора. И узкая лента. Ее ширина 6 миллиметров. И такой ленты понадобится 4 метра. Ещё нужен зажим кто будет делать бант на зажиме длина этого зажима 7 с половиной сантиметров нужна будет зажигалка и кривой пистолет из узкой ленты я нарезала два отрезка по 2 метра теперь я беру лицевыми сторонами к себе держу и накладываю ленту на ленту. Получается изнаночная сторона на лицевой. Срезы я обрабатываю огнем, этим я склеиваю эти два отрезка. Теперь я делаю петлю с правой стороны и левую ленту продеваю внутрь этой петли. Вот так я держу правую ленту я подтягиваю, насколько это возможно. Из этой же правой ленты делаю петельку, продеваю внутрь уже имеющейся петли и левую ленту подтягиваю вот так. Теперь левая лента в работе, из нее сделана петля, продета внутрь имеющейся петли и тяну правую, правый конец ленты, делаю здесь большие петли для того, чтобы вы хорошо все видели, но работать с такими петлями очень неудобно. Сейчас я перейду на короткие петли, вот так затягиваю, но не слишком, но и слабо тоже не надо затягивать. И вот теперь я буду делать в нормальном режиме вот такими небольшими петлями они должны быть такого размера чтобы было удобно их продевать друг в друга и подтягивать и потом вот такими простыми движениями плетется эта тесьма и таким образом я делаю до конца лент и теперь последние несколько движений вот одна петелька и последняя теперь покажу как завершить эту работу уже имеющуюся петлю я вот так чуть-чуть подтягиваю Выравниваю с последним квадратиком, там вы видите. Наношу на него немножечко клея и ленту заворачиваю. Лицевую сторону вверх она мне получается. Лишнее я срезаю. Теперь наношу клей вот здесь. И отрезок ленты тоже подклеиваю. Лишнее срежу ножницами. срезы обработаю огнем. Тесьма из которой мы будем делать бант готова. Из двух метров у меня получилось тесьма длиной 49-50 сантиметров, так говорю, потому что тесьма это тянется и точно ее измерить сложно. Теперь покажу, как сделать розу Рококо. Мне нужны три розочки. Вот на белой ленте я и покажу, как это делать. Складываю ленту вот таким образом и плотно заворачиваю серединку розы. Закрепляю ее клеем. Еще немножко проверну. А теперь буду отворачивать ленту от себя. И делать поворотик. Опять от себя и маленький поворотик. Красивая роза ракаку получается в том случае, если вы будете как можно чаще подворачивать ленту. Сам бутон делать тугим, для этого нужно не забывать наносить клей и фиксировать ленту клеем. Размер Роза может быть абсолютно любым, но я проверяю размер с уже имеющимися розами. Вот этого достаточно. Обрезаю ленту. Здесь ее нужно опять же зафиксировать клеем. А теперь эту ножку я обрезаю под самое основание бутона. Срез обрабатываем огнем. И вот у меня есть розочки. Теперь на тесьму я уже поставила маркеры, три маркера. Это булавочки обычные. Первый маркер на расстоянии 10 сантиметров от края. Второй точно так же на расстоянии 10 сантиметров. Третий на расстоянии 14 сантиметров. И последний вот отрезок здесь тоже длина 14 сантиметров. Теперь будем складывать бант. Начинаем с меньших отрезков. Подворачиваем край тесьмы к первому маркеру наношу клей и приклеиваю. Ориентируюсь на первый маркер. Теперь совмещаю первый маркер со вторым маркером. Здесь тоже наношу немного клея. Склеиваю и у меня получается верхний бант. Теперь из ленты я делаю петлю восьмеркой и совмещаю третий маркер с предыдущими. Вот она эта восьмерочка. Наношу клей, опять же в область маркеров и подклеиваю петлю. И этот конец здесь мы тоже выкладываем восьмеркой. Проверю, все ли у меня здесь симметрично, все ли я правильно сделала. Все правильно. Можно наносить клей и приклеивать. Теперь булавки можно убрать. И займемся перышками. Перья у меня длинные чересчур, поэтому я их обрезаю. Делаю нужную мне длину и приклеиваю их к центру банта. Здесь тоже срезаю. И третье пёрышко тоже находит свое место. И теперь приклею розочки. Клей я наношу на одну из сторон. И розу приклеиваю под углом углом к основанию банта со второй розой поступаю точно так же и розу ставлю вплотную к первой теперь в точке соприкосновения роз я нанесу немножко клея и склею их между собой чтобы мой букет не разваливался. И теперь приклеим третью розу. Здесь нужно быть аккуратными, чтобы клей не попал на перо и не испортил всю красоту. Если вы будете ставить зажир, то клеем вот сюда, самым обычным способом. Я же поставлю свой бант на ободок. Определяю место положения банта, наношу горячий клей Ободок у меня обтянут тканью, поэтому клей будет держаться очень хорошо и дополнительных каких-то фиксирующих ленточек, фетра здесь не нужно. Вот только подклею еще верхнюю петлю, чтобы бант не болтался и держал хорошо форму. Ну и вот здесь еще немножко нужно зафиксировать. Красивое положение. Ну вот и все. Украшение готово. Я благодарю всех за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии, лайки и подписку на мой канал. С вами была Ирина. До новых встреч!